Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. Извиняюсь заранее за голос. Еще болею, еще не выболился. Так что, хоть как-то пытаюсь записывать для вас видео. В общем, что у нас интересно по бирже хобби? То, что мне больше всего понравилось. То, что добавили сюда монетку Чия. То есть, те, кто не успели поманить, не успели закупить все железяки, могут просто банально эту монетку купить. Она торгуется в районе там 800 долларов как по мне это нормальная цена я думаю данного проекта еще будет в будущее и цена должна конкретно подскочить потому что в принципе это похоже на биток только немного по другому добывается ну как бы здесь как обычно конкурсы приветственные бонусы кто выполнил молодец кто еще не успел, ну скоро успеете сделаете также новые листинги Опять же, бонусы у нас вот разные будут. Что еще хотел сказать? По поводу токена данной биржи. Хотел для вас выпустить видео пораньше, чтобы вы успели закупиться. Как раз когда цена там была в пределах, я не знаю, там сколько тут 14 показывают. Здесь по графику. Ну, в принципе, так и было, 14 долларов. Как по мне, это хороший вариант был закупить монету. Хотя сейчас еще цена не сильно отскочила. По 17 стало можно будет купить. Я думаю, в ближайшее время она пробьет свои пределы. 34, я думаю, будет стоить около сотни, наверное, в середине июня. Возможно, даже больше. Загадывать пока что не будем. То есть у нас это лето будет очень жаркое, очень интересное в плане того, как будет взлетать крипта. Почему я говорю взять этот токен? Потому что взять его можно больше потенциал у него хороший и цена сейчас прекрасная просто для покупки в общем кстати по конкурсу комментарии смотрю что то вы не особо писали точнее даже так как не конкурс а такой от меня небольшой подгончик ну, я говорил за самый креативный комментарий конечно у вас немного с комментариями что то не сложилось Поэтому, ну вот выбрал там какого-то Николая. Лучше, чем у нас CREX24. С этим я конечно соглашусь. И вот Николаю отправлю три токена от биржи Хобби. Николай напиши, если смотришь это видео, напиши под своим же комментарием свой кошелек. Я тебе отправлю три токена. И я не знаю, возможно еще запустим конкурс какой-нибудь. Может более менее серьезный, но я еще об этом подумаю. Что-то надо будет придумать с данным, скажем так, моментом. Ну, по бирже, в принципе, все, все так точно так же просто. Вот почему вот я и на Binance раньше висел? Не знаю. Binance как-то для меня слишком сложно. Здесь же максимально все просто там торги нажал, все у тебя биржа максимально простая. На Бинансе слишком много заморочек идет. Потому что, я не знаю, там, видимо, прям супер профессиональным трейдером каким-то быть. Для меня же подходит вариант, не думаю, как и для большинства, просто-напросто нажал, купил и все, в принципе, молодец. И сидишь, потом холодишь, блин, держишь бабки. Да, тут, я так понимаю, тут боты летают, ну, как и на всех биржах. В общем, ребятки, Николай пишет свой кошелечек. Давайте еще раз попробуем с самым креативным комментарием, по 2-3 монетки, там 2-3 комментария налетит, я вам сделаю от себя лично подгон. Возможно, сделаю конкурс, но это еще пока что не точно. Надеюсь, по ревке будете регаться, ревку я оставлю в описании. Так что, ребята, давайте залетаем, сейчас будет самая жара, будет самый пик. Ну, а на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.